Вверх храма. Мы с фиолентом лестницы здоровья. Да? да, да, да, абсолютно верно. И вот чуть-чуть возьмите правее, вот видно будет купол. Вон купол. Мы немножко четверть спустились. Даже не на четверть, на ступенек на 30, на 40, да. не больше. Да. Пе первая смотровая. Ну, пойдем до смотровой, тогда дойдем уже. Да, ладно, да, пошли дальше, спускаемся. Сколько здесь ступеней? Порядка 900, если быть точнее 880 или 890. Вот так вот, пошли вниз. Все деревья возле лестницы выполняют двойную роль. Скамеечки для отдыха. Можно? Вот Запарился и сел, Ты, наверное, отдохнул, особо по, да, Ос по посидел на вековой фисташке. Особенно при подъеме. Да, особенно при подъеме. Да. Пошли дальше. Угу. Какое у нас сегодня число? Или 18 или 19, не помню точно. Извините, мы счастливы, мы не наблюдаем. Часок, не да. Января 2014 года. А такое ощущение, что это полная в разгар весна. Да. То есть, погода... Плющ зеленый, тепло. Температура воздуха, наверное, на плюс 20. Нет, 20 нет, но градусов 15 точно 15 есть. 15 точно. 15 точно есть. На солнышке так точно. Крым – это рай. Настоящий. И так пошли дальше. О, мы, мы этот самый, как его, придвинулись вплотную к первой скамейке. Первый пятачок для отдыха? Ну, что, этот самый, урбанистический. Угу. Йоу. Вот нам туда. трейлеры рыбку тянут пошли дальше пойдете вниз можно бежать бодро этим самым как его не, не кабанчиком а попрыгунчиком попрыгунчиком По о, красота какая ступеньки такие о, о собака о, о, собака собака монастырская а порода монастырская порода монастырская шугливая собака иди сюда углевая да. дальше по ступенькам по ступенькам о еще вижу впереди лавочку да, да, да, да, да, да. Здесь тут наверное летом на каждой лавочке Чувак, да, скажу честно, да. по три пингвина да. о кто хочет похудеть все на лестницу здоровья по три раза в день поднялся и все. Вот может, отсюда, чувак, как вариант, накатить, этот, там, Да нет, пойдем уже да, ближе пойдем. вниз. Сейчас мы все покажем. Дима, виднеется там это, это где-то полпути наверное. да где-то полпути вот не да, меньше такой скоро отвалится камушек. не ну смотри чувак ты его видишь этот самый подпорочку хорошо сделали ага столбиком уперли да, столбиком Да, тут, наверное, начнешь считать, со счету собьешься не раз. Нет, тут, знаешь, как ты самых. Тут два бавочки подходишь и где-то пометочку надо. Делать. Надо пронум... Нет, пронумеровать каждую ступеньку. А, ага, Или перемотать, потом на паузе посчитать. Ага. О, еще собаки монастырские. Шугливые. Или да, да. Да. Опа, они ну, точно порода шугливая, М... да. монастырская шугливая. Ой, смотри, их тут, они на солнышке. Ага. Ой, смотри, сколько их тут много. Ого, ого. Ой, собаки. <свяк> сколько у <свяк> вас тут? Чебуреки. <свяк> <свяк> <свяк> да, раз, два, <свяк> три, четыре, пять, шесть. Еще был там наверху, да. прям гавкает. А, кстати, этот бы, по-моему, наверху тоже из этой был породы. Ну да, да, из этого выводка. А нам, помнишь, сучка наверху поплавалась? На самом верху, да. Да. да. Может быть, да. Я она даже принесла. Собаки, пошлите вниз. Пойдем мы дальше. жарко, а? Мне жарко. Это жарко, я тебе говорю, что около 20 градусов да. тепла. Вот, на самом солнце навалило. На солнце, да. А мы тут нарядились, как в январе да. месяце. Не, я очковал, потому что я повторяю, потому что может холодно будет. Вот люди свиньи. Набросали бутылок. Свиньи всегда и катофей, как обычно. Ну как же интернет без катафея? Да. Кс -кс. И совсем по соседству с собаками. Да. У него свое здесь ложе. Да? Тимур. Тимур. Нет, не Кот монастырский. Собаки монастырские. Порода так. Монастирский породи. Ох, ох, ох, ох. Вот лавочка опять срач бутылки а там вообще а какая -то это вообще какая-то помойка ну не будем искать дерьмо во всем да yeah. мы же должны приятно увидеть о oh, oh, еще котой oh, oh, oh, <с> один да у вас тут у вас тут рай чувак знаешь что смотри димон видишь вот здесь осталось стелла посвященная мариманам Дима, вот здесь, вот здесь была какая-то казарма, ее разобрали. Понял? Ага. Ну вот, вот одна осталась, походу. Да. А вон, ты же видишь флаг российский? Вон? Да. Дим, и вот здесь была табличка знаменитая, со скалы не рыгать. Ее, ее открутили. Где была? А где-то вот где здесь. Где-то здесь. Или, или дальше. Вот. Прыгать. У меня фотка есть, со скалы не рыгать. Я не, я не стал это выкладывать. Еще один котафей. Ну тут да январь месяц это вам не июль да здорово ну видно свежий да. такой сруп то есть срут, срок с да с досточкой да, смотри, да, смотри еще кот сидит да. вот так российская территория морская. Российской Федерации проход запрещен. Расстрел на месте. Ну вот практически мы уже... Да, вот, можно сказать, что... Практически, практически... Вот, ну так это мы быстро. А да, да. Ну практически мы книзу, да, идем. Ого, тут. Да тут под пивом не походишь. Все Больным. Да. Да, и... О, это самое, еще двое. Угу. Это, знаешь, можно сказать, 800 ступенек там и 80 кошек. Да, да, да. -да. И дюжина, дюжина собак. Да, и дюжина собака. И вот мы на море. Да ну море. Слушай, ну лето и все тебе. Какая красота. Кула, вот она осыпается. Время от времени. Расслабимся, да? разденемся. Ну, в смысле, куртки поснимаем. Да, да. да.